И всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Азейчик Сталк. Я повстречал вот сейчас охранника местного на этом заброшенном объекте. Оказывается, это лагерь-радиоприбор. Очень-очень старый и очень давно разрушен. <coughs> Почему-то мне казалось, то, что я попал на лагерь там 10 но я на него не попал. Я попал на другой лагерь. Так как я не знаю эту местность, теперь я знаю историю этого лагеря. Очень долго здесь вандализм был. Процветал полный хаос. Разруха стоит очень много лет. Вот такие вот истории, друзья. Здесь был детский пионерский лагерь. Здесь после войны жили вьетнамские дети которые, как беженцев, сюда присылали. И они здесь жили, в этом лагере. Это не просто лагерь, это история, друзья, военного времени. Вот что я узнал. Так что я думаю, эта история вам понравится. Ну что сказать, давайте смотреть следующее здание. Я зашел в еще одно. Вот такие вот рисуночки попадаются интересные. Дети рисовали когда-то здесь, играли. Горят было очень много здесь детей. Ну пойдемте на следующий этаж. Ну и этот дядька Олег зовут его, познакомился я с ним. Он сказал аккуратнее здесь лазить. Разрухи на каждом повороте. Можно, ох можно упасть и очень даже сильно упасть здесь тоже три этажа лестница уже просто ломается полный хаос здесь творился все все разломано эти дома уже должны были снести когда-то как вы видите Ой. скрип скрип это хруст скрип очень сильно настораживает вот ребят помещение отсюда все полностью вынесли все да ребят не зря меня посещало чувство то что я здесь не один кто-то кажись уже на что-то напоролся. Кровь. Ладно. Вот рисунки дети рисовали. Всякие разные. Пойдемте на третий этаж. Лишь бы ничего не обвалилось. Самое главное. О, опять лестница. Здесь опасно по ним залазить. Ух. Вот это вообще жестко. Так можно и рухнуть. Вот зашли мы на третий этаж. Но ну, дядька подбодрил меня. Горит то, что здесь лазят всякие жесткие типы, которые приходят разламывать, ругаются ведут себя неадекватно. Будем надеяться все-таки что мы на них не попадем. Вот, ребятки. Прошли мы еще одно здание. Второе. Даже больше. Я вам скажу, я уже прошел... Как страшно здесь идти-то. Хочется тоже живым сюда уйти. Они в плачевном состоянии. Ладно, здесь уже лестницы попроще Ну и лететь здесь поменьше Вот Давайте выйдем на централку с обратной стороны Посмотрим Вот в этом здании я уже был а здесь Вокруг ничего пока нет Так вот, что я... О! Колодец Что я хотел сказать не попал я именно в тот лагерь, в который я хотел попасть, друзья. Оказывается, здесь рядом есть еще очень много заброшенных зданий. И мы сюда еще не раз вернемся, как я понимаю. Этот лагерь я обхожу, считая, что полностью. Я уже подхожу к финишу. Еще вот здание у нас. И вот следующее. И мы, наверное, после этого всего закончим. Но здесь полу вообще нет. Чем дальше идешь, тем хуже все смотрится. Все просто вырвано. Все вы отсюда вытаскивали, наверное, трубы какие-то потому что все взрыто прям Вот еще центральный вход не разломали Фу, такая же лестница я думаю сюда идти не стоит здесь все одно и то же попробуем подняться на вторую может быть здесь что интересное есть Но нет все так же все разломано все разбито шкаф уже есть и как всегда ребята в шкафу стоит стул опять неприкаянный какой-то вот что за дела попадаются в стулья вроде все варвары эти разломали разобрали но нет. Стулья стоят. Вот такая вот сегодня поездочка. Интересная. Да. Фух. Бегать устает. На улице зима. И... Ох ты, какая-то еще катакомба. Попробуем в нее еще прогуляться. О, здесь есть лестница. Она заканчивается. А нет, идет. Давайте попробуем по ней забраться. Опа. На третий этаж. Почему бы и нет. Ох. Порыв ветра какой сильный. Здесь уже деревья растут. Интересно, зайдем мы здесь, зайдем. Друзья. Заходим на третий этаж по улице. Здесь также. Ничего интересного. Одни разрухи. Вот. Что еще не вытащили отсюда. Алюминиевые провода. Шкаф стоит посередине. Да, когда-то здесь было весело Много криков детей Счастье, радость А теперь мрак и уныние Да Ну, все одно и то же Давайте перейдем в следующий в Следующее заброшенное здание Ой, уже заблудился аж Здесь хоть лестницы немного целая я понял, почему разломанные все лестницы ломали перилы. Металлисты. Ломали перилы. Ох Холодно. Сегодня у меня две камеры с собой. И почему-то на холоде все равно на одной садится батарейка. Вот. Вторая, не знаю, я ее убрал так что все-таки хватит мне батареи хотя бы до снять вот это здание друзья если хватит батареи то считаю что здесь мы уже Ох, бревно но ну, емо я думал, кто-то стоит да в некоторые моменты кажется такое когда ты находишься в заброшенном каком-то объекте, раз не рещится всякая, ну я не знаю, чистая сила что ли <свят> или какие-то маньяки, но это всего лишь воображение играет и вот так получается. какой-то большой зал, вот это да, здесь наверное когда-то была сцена спектакли много интересного. Какой топот, вы слышите? Фух. О, да. О, и опять началось. Все шкафы, все разломано. Здесь темно, друзья. Так, подождите, давайте зайдем сюда. На секундочку. Нужно взять фонарик. Посмотрел здесь комнаты да. да нет хотя камера берет но все равно с фонариком более лучше все это можно увидеть это были ванны это туалет друзья пройдем сюда Фух. Это тоже туалетная комната. Большие. Вот она, лестница. Вот это да. Это уже что-то интересное. Фу, мы еще не на первом этаже, мы на втором. Я так понимаю. Ребят, давайте осмотрим первый этаж здание. Фонарь я пока выключу, так как видео хорошо снимаю. Опять этот хруст. Такое чувство, что можно провалиться, но я уже с этим сталкивался, с этим хрустом, с этим всем. Вот какой-то комплекс. но это уже жилое здание, друзья. Пойдем. ленточки на улице сушат ленточки. Вот что доставали, друзья: трубы с кабелем, с медным кабелем. Здесь меди еще. То есть они еще вернутся, я думаю. Те люди, которые охотники за металлом. Здесь есть подвал, друзья да. Здесь есть подвал И я думаю мы В него проникнем. Даже есть грузовой лифт Вот это да Нифига себе Друзья, обвалившийся потолок вот такие вот жуткие толстые роботы. Что это такое тут было, как будто карцер какой-то. Ай, а, гвоздь, блин! Ай. еще турина голову что-нибудь упадет уже успел и удариться а -а -а. ладно, идемте дальше пока вроде заряд батареи позволяет нам собаки очень близко собаки Давайте-ка мы, наверное, отрулим отсюда вот, по-быстрому. мы видели лестницу? Нам надо второй этаж. Эх, блин, вот она. Так, я выключаю фонарь. Пойдемте наверх. Фух. Вот это воет. Где-то очень даже рядом. Да. Да. Все здесь разбито. Ветер дует. Опять. Вот это, мне кажется, была столовая. Ну, более чем похоже на столовую. Потому что ну, выглядит как столовая. В столовой всегда есть вот такие вот, как сказать, подпорки. А может быть и нет. Потому что их две это было много. Да нет, это столовая была. Большая кухня, друзья. Очень большая. Да. Разрушили здесь все. И полностью. Еще не сняли очень много металла как будто где-то рядом. Ага, вон она. Вон я вижу собаки, воют где. Здесь мы уже были. Ладно, пойдемте вниз. Будем смотреть, что у нас в подвале, наверное. Все-таки придется спуститься как ни крути. Либо более это другой способ попадания в подвал. 2 Я тоже знаю, как это сделать. Нам нужна опять центральная лестница. Вот этот хруст. Да. Центральная лестница. Потому что мы зашли почему-то сразу на второй этаж, а не на первый. А вот он и первый этаж. Поправляются бумаги остались какие-то документации всякие разные вот такие вот в случае сейчас земельного участка расположенного в охранной зоне ну это какие-то уже документы на земельные участки, может быть когда-то хотели здесь это все восстановить и по концовке получился вот такой вот хаос документальный, то у них это получилось. Установить хаос. Вот, опять, так. Книги валяются. Старые. Уже прогнили просто. Просто прогнили книги. Еще есть документы. Собака. Ну, собака, как собака. Прошла мимо. И это хорошо. Ну, надеюсь, что она не за нами пришла. О, все в пепле просто. Все сгорело. Все, что было в этой комнате. Я думаю, что к ней никто еще не залез. Но такое чувство, как будто арматурой кто-то сверху ударил. Ладно, ладно. пойдем ка искать подвал. Как в него попасть? все-таки придется